Да, и вот давайте вместе с вами подумаем, кто может спасти Россию в настоящий момент? Вот э, из тех, так сказать, оппозиционеров, которые есть в системной так называемой оппозиции, никто, ибо они уже в системной в этой оппозиции, они уже замазались, да? Кто? Может, ну Бог может спасти, Дед Мороз может спасти Россию, там, да, кто верит в чудеса и в Деда Мороза. Навальный может спасти Россию. Навального самого надо спасать. И если он будет на вот, пороге того, чтобы освободиться, да, и так далее, я не знаю, что путинцы сделают с ним. Мальцев может спасти Россию. У Мальцева тоже сил недостаточно, очень мало, хотя я на свободе, но я отторгнут от России, я вот вещаю через ящик и все. И поэтому только народ может спасти Россию, только объединение народа может спасти Россию, только понимание народом своей миссии именно как освободительной. Народ должен понять, что кроме него он, никто его не освободит. Не придут американцы, уж тем более не, не, не китайцы. Они придут, но не освободят. Поэтому единственный вариант нам всем освободиться, да, это поднять народ на освобождение. Все, другого варианта нет. Никакого другого варианта нет. Ни бог, ни царь, ни герой никто не даст освобождение. И уж тем более я говорю, не американцы, там не европейцы, на которых почему-то все рассчитывают, особенно либеральная публика. Не, ну бог может, сейчас вон там упадет ракета на башку Путина, да, ура, мы, мы спасены. Но опять же, если народ прожует сопли, как в Беларуси, если так же прожует, то все, кердык. Нам нужно понимание того, что как только случится тот самый момент, мы должны быть готовы и должны выйти. Мы должны выйти, уже не заходить и не протестовать, а выкидывать нахер их из окон. Проводить дефинистрации, проводить аресты, проводить задержания, проводить экспроприации обязательно. А? Чтобы они бежать не было с чем, куда. Перекрывать границы, пути их отхода и так далее. То есть у нас наша задача сейчас именно подготовить народ к этому. И Задача каждого из вас подготовить народ к этому. У нас нет другого выхода. Святой укупник спасет. Согласен. Моргенштерн. Тоже вариант. Не хуже. Нет, ну, святой укупник, конечно, самый, конечно, крутой. Тут никто не может сравниться. Надо, кстати, иконку будет повесить опять очередной раз в углу святого укупника.